В общем, зовут меня Дмитрий, я экскаваторчик, стаж около 10 лет, работал на разной технике, на этой машине работаю, наверное, порядка полугода, ну, машина достаточно приятная, отзывчивая, мягкая в управлении, ну, достаточно комфортная. Очень плавная, мягкая гидравлика тяговитые, ну, мощные Я думаю, он даже и потянул бы, наверное, и ковш полтора куба То есть, мне кажется, даже свободно вообще Все, что нужно машинисту, как бы, все есть Печка работает отлично Вот были холодные деньки, как бы, зимой нормально Печка справляется Кондей уже проверял, кандей тоже работает А, еще большой плюс Пневмосидение тоже немаловажно. Тоже первый раз я столкнулся на экскаваторе, чтобы стояло пневмого сиденья. Ну, по расходу у меня, на моем опыте, такой маленький экскаватор первый. Меньше сотки, наверное, уходит на смену. 12 часов мы работаем. Ну, достаточно экономичный, я считаю. Нравится еще вот эта функция. Я первый раз встретился с ней. Это разовое включение дворника. То есть, я думаю, наверное, экскаваторщики поймут меня. То есть не нужно тянуться куда-то там на панели управления, нажимать какие-то кнопки. То есть как бы все на джойстике. Раз, включу, там. Ну, конечно, можно было бы еще функцию, наверное, э, я не знаю, как она правильно называется. Когда в бардачке стоит там отсек. Ну, то есть ав автосмазка, наверное, как она там называется правильно. Но это уже все, прям уже чересчур.